Я был рожден свободным человеком и жил на родной земле. Полагаю, вы можете мне помочь. Но однажды нас посадили в вагоны и отправили в неизвестном направлении. Речь идет о судьбе страны, товарищ Сталин. Они – шпионы врага. Любая цивилизация строится на дешевой рабской силе. Я могу дать жизнь этой силе. Мы умирали от холода, голода и страшных болезней. Но мы выжили и обрели новый дом. Казахский народ дал нам надежду на новую жизнь. Я знаю. Чего тебе? У меня есть пара вопросов. Ты еще не познал настоящую боль. Я покажу. Приведите их ко мне. изменит мир мне пора я пойду с тобой где он это личное приказание и если мы их в течение суток не возьмем ну что ж за будущее которое уже наступило приведи их ко мне Мы освоили новые профессии, строили дома, возделывали землю. Твоя история еще не закончена. Борис за свою жизнь. Мы благодарны казахскому народу и казахской земле за то, что. Переселение. Всю мою жизнь не за таких концы! Говорят! Об одном жалею годы. Так хочется пожить по-человечески.